10-15, а у кого-то и 100 тысяч. Это суммы долга некоторых горожан перед коммунальщиками. В ходе очередного рейда выясняется, жильцы вот этой многоэтажки, что по улице Эсеткишиевой Шиевой, задолжали более миллиона рублей. Мы сейчас находимся в, данный момент в пятом секторе. В этом секторе по поручению мэра в тот же день начата усиленная работа по сбору ЖКУ. С населением ведется разъяснительная работа, также ведутся, принимаются жесткие меры владения двухподъездный, мы за нами, Двухподъездный девятиэтажный жилой дом, который находится в 72 квартиры. В ходе проверки выявлено, что в этом доме из этих 72 квартир, помимо 8 квартир, все их Требуя погашения долгов и отключая от услуг злостных неплательщиков, члены комиссии пытаются объяснить, качество коммунального обслуживания напрямую зависит от платежей потребителей. Большая часть долгов в столице приходится на Ленинский район. Люди уже понимают, что надо оплачивать за свет, за воду, за отопление, за канализацию надо оплачивать. Если люди не оплачивают за услуги, им невозможно предоставить ни тепло, ни воду, ни того дома сделать. Участники рейдов работают сразу в 10 секторах, на которые разбит район в составе комиссии кассовые работники. Некоторые предпочитают платить на месте. Тех, кто отказывается, отключают от услуг. Накладывается арест на имущество и десятидневная отсрочка на то, чтобы погасить долг. Только за пять дней комиссия собрала в Ленинском районе более 21 миллиона рублей. До окончания рейдов комиссия рассчитывает, что общую сумму долга удастся свести до минимума. Элина Халидова, Даут Куроев.